Может быть все просто привычка усложнять Но знаешь, невозможно нам друг друга понять Связывает нас Давай пообещаю Но что нам это даст Ты скажешь мне, наверное Что я не исправим. Мы оба знаем верно И мне не стать другим Замедленно уходишь не тысяч лиц Но эта жизнь Всего лишь движение частиц А мы в ее потоке Нам только бы доплыть Пытаясь вопреки всему друг друга любить В пространстве дней теряем связь Но снится мне твой космос глаз, Космос-гласс В пространстве Связь, но снится мне.